Я приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана, вы смотрите «Универ News С новостями студенчества познакомлю вас я, Анна Глазунова, и так сегодня в выпуске. 190-летие русского химика Александра Бутлерова отметили в Казанском федеральном университете. КФУ принял участие в форуме «Чистая вода». Совершенно секретно студенты КФУ анонимно сдали экспресс-тест на ВИЧ. История химии в Казанском университете берет начало с его основания – Тогда были открыты первые химические лаборатории. Начала работу Казанская химическая школа, получившая мировую известность. В честь ее основателя в КФУ состоялись праздничные мероприятия. Более подробно о них расскажет Адель Шумилова. 19 сентября в честь 190-летия Александра Бутлерова состоялся ряд мероприятий. Начался праздничный день с традиционного места – у памятника Александра Бутлерова. Здесь сотрудники и студенты КФУ собрались, чтобы почтить память великого предшественника. На торжественном мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и возложил цветы к монументу. Это мероприятие вообще мы проводим каждый год в день рождения Бутлерова. Но поскольку сейчас исполнилось 190 лет Александру Михайловичу, то церемония более торжественная, включает целый комплекс мероприятий. Университет великий, Бутлеров великий. Это самое главное, что приходит в голову. Действительно, университет – это колыбель российской школы органической химии. Бутлеров был и ректором. Бутлеров основ... ну, создал такую теорию, которая в органической химии используется до сих пор. Но ну, не... недаром же Казань называется столицей органической химии. После торжественного возложения цветов все желающие отправились в Казанскую химическую школу. Здесь в Будлеровской аудитории состоялось праздничное заседание сотрудников и студентов Химического института КФУ. Основными темами обсуждения стали жизнь, наука и творчество известнейшего казанского ученого. Кульминацией праздничного дня стало открытие выставки под названием 190-летие со дня рождения Будлерова ⁇ фойе Нового корпуса Химического института КФУ. Выставка рассказывает о том, что Бутлеров является одним из основоположников науки об пчеловодстве. О его увлечении бабочками, о том, что он занимался разведением разных сортов роз, что был заядлым охотником. Но одно из увлечений многие его друзья и соратники не одобряли. Это было модное и таинственное в те времена увлечение эзотерикой. Выставка наглядно представляет любимые занятия ученого, показывает широкий круг его интересов. Завершились мероприятия торжественным заседанием ученого совета химического института, посвященное 190-летию со дня рождения великого ученого. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влесьяров, Универ 19 сентября состоялось заседание Комитета Академии наук, направленное на определение лучших кандидатур для присвоения государственной премии Республики Татарстан. Участие в заседании Комитета принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Ильшат Гафуров принял участие в заседании Комитета Академии наук Республики Татарстан, которое было собрано для определения кандидатов на соискание государственной премии. В этот день доклады были в основном направлены на изучение проблем нефтедобывающей и нефтехимической отрасли. Вопросы ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и академиков были связаны с определением научно-новизны исследований. Проекты, которые были представлены соискателями государственной премии, уже используются на площадках малых и крупных нефтедобывающих компаний. В большинстве случаев они представляют собой новое прочтение уже имеющихся технологий или совмещение их с новыми технологическими схемами с тем, чтобы дополнить или усовершенствовать аналогичные иностранные решения. В этой связи отдельной темой для обсуждения стал экспортный потенциал представленных разработок. Там база другая, шасси здесь, прицел. еще что-то, Проц... технологичные вещи каким-то образом, либо это мы повторили чей-то хороший опыт, либо это собственные какие-то, на Президент Академии наук Республики Татарстан Макзюм Салахов в связи с большим количеством заявок, связанных именно с нефтедобычей и нефтепереработкой, предложил учредить профильную премию за исследования нефтедобывающей и нефтехимической области. Подразумевается, что награда должна будет стать именной, посвященной памяти и трудам Валентина Шашина, выдающегося государственного деятеля и многолетнего руководителя нефтяной отрасли СССР. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюз. В Казани проходит форум «Чистая вода». Участие в нем принял и Казанский федеральный университет. О всех подробностях в сюжете Артема Тупичкина. В выставочном центре «Казанская ярмарка» открылся форум «Чистая вода». Мероприятие прошло в рамках международного осеннего строительного форума. На открытии выступили председатель комитета Государственного совета Татарстана Марат Галеев, Заместители министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильдус Насыров и Ильшат Гемаев, заместитель главы министерства экологии Республики Егор Тарнавский и представители других государственных структур в рамках Чистой воды были представлены выставки производителей и поставщиков оборудования и технологий для очистки воды, инженерных сетей и гидротехнических сооружений для специалистов водохозяйственной отрасли. Также на мероприятии проходит конгресс по вопросам использования и качества водных ресурсов и водоснабжения. На форуме был представлены стенд Казанского федерального университета. КФУ принимает участие уже в восьмой раз. Лучшие дипломные работы здесь представлены в области водной тематики. От гидрологических расчетов и гидробиологических исследований до проектов экологической реабилитации водных объектов. Проректор по инженерной деятельности Казанского федерального университета Наиль Кашапов также принял участие в мероприятии и объяснил, в чем заключается польза для университетов. Мы становимся ближе к реальному сектору экономики, начинаем понимать, что нужно для производства. В этом плане как раз вот я как еще, проректор по инженерной деятельности вижу именно возможность соединения фундаментальных исследований, которые у нас есть, например, по той же воде, да, те научные исследования, которые мы проводим, чтобы их можно было применить и в промышленности. Именно это и является одной из главных задач Казанского федерального университета. Университет, вот именно сочетание фундаментальных исследований в университете с применением этих исследований, с производством, я думаю, как раз... Та перспектива, которую наш ректор ведет. Форум «Чистая вода» продлится до 21 сентября. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. От Камчатки до Калининграда проследует мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию. В 120 городах России побывает белый автомобиль с надписью «Тест на ВИЧ-экспедиция». Всего на два дня мобильный пункт расположился и в Казани. Студенты Казанского федерального университета тоже присоединились к этой акции. Белая машина с яркими наклейками, красной лентой и призывом к борьбе со СПИДом. На улицах Казани ее можно было встретить 18 и 19 сентября. Мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию расположился и в деревне универсиады. Проверить свое здоровье пришли студенты Казанского федерального университета. Наверное, полностью быть уверенным в том, что я абсолютно здоров. Вот, главная цель. Я еще не принимала участие в такой акции, поэтому мне стало, собственно, интересно, что это будет и как этот экспресс-тесты делаются, тем более, собственно, бесплатно и так просто вот. Хочется быть уверенным в состоянии своего здоровья. Быстро, эффективно, безболезненно, а главное анонимно. Результаты экспресс-теста становятся известны пациентам уже через 10 минут после сдачи крови. В случае же положительного результата в мобильном пункте работают психологи, которые готовы сразу оказать поддержку. Конечно, человек нуждается в этой первой поддержке, когда он получил эту горькую новость. У нас работает два консультанта. И оказать эту самую поддержку, замотивировать его на прохождение дальнейшего тестирования уже непосредственно в центре СПИД. Потому что тестирование в нашем тест-мобиле это первый этап исследования крови. Студенты также смогли повысить свой уровень знаний о ВИЧ-инфекции. Специалисты рассказали об особенностях заболеваний и возможностях лечения. У нас в школе проходили тоже специальные занятия, нам рассказывали, но все равно было... Полезно вспомнить это, потому что все, что в школе изучали, все уже забыли. Ну, лет 20 уже оказывается, как в больницах. Ну, после каждого использования инструменты обновляются. И получается, вот, нельзя в больнице. Нельзя от поцелуев. Ну, очень, очень много полезной информации. Присоединиться к всероссийской акции мог любой желающий. Мобильный пункт работал с 10 утра и до 6 вечера. Наша задача – это, чтобы молодежь была проинформирована, что есть такое страшное заболевание – какие пути передачи, как можно себя защитить. И, будучи проинформированным, они будут готовы к дальнейшей жизни. Третья всероссийская акция Министерства здравоохранения России ⁇ Тест навичь экспедиция ⁇ стартовала на Камчатке 12 июня, а закончится 7 ноября в Калининграде. Мобильные пункты тестирования проследуют через 30 регионов России, охватив 120 городов. Анна Глазунова, Ленардо Вильтьяров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотри на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.